Здравствуйте! Потрясил лыжи, которые вы видели в титрах. Не знаю, что это на самом деле. Лыжи мне, ну, совсем не понравились. И объясню, почему мое не понравились. Оно абсолютно мотивировано. А вот что с лыжами не так, сейчас расскажу. Значит, не так с лыжами их жестко. Все реально жестко. Все. Вся проблема только в этом. То есть, производитель данный, видимо, решил, что чем больше, там, какого-то, я не знаю, там, титанала, там, карбона, дурдона, Мордона, то тем лыжи как бы и хайперформинси. Хотя, в принципе, да В обществе Ганал же есть такая Мифология о том, что жесткие Лыжи, это для экспертов, в общем-то Это все лажа полная, потому что Ну, не знаю, на этих лыжах ехать, ну, как-то ну, Не кайфово совсем, мягко говоря То есть, лыжи не хотят Ехать вообще в дугу Никак а В поворот они заходят только загруженного носа То есть нос надо грузить Соответственно, если вы попадете На какой-то разбитый склон или там жидкий, или мягкий, то тут начинается в трудности, и лыжи начинают требовать очень чет четких таких точ точных движений. Вот, небольшое. Малейшее проваливание даже в середину или там в заднюю стойку на входе в поворот. То есть немножко не на входе в поворот, лыжи уезжают прямо, просто прямо. При этом может ехать одна, может уехать две. Это очень на самом деле и неприятно. И даже, я бы сказал, прямо опасно. Вот. В повороте лыжи ведут себя точно так же То есть короткий поворот Они сжиматься не хотят в принципе вообще никак И только уходят с проскальзыванием Только в пластический проброс вот. Естественно, как бы Терсионной жесткости у них люто много И они хватаются ей за склон Как бы жестко, да И в общем-то развернуть лыжу можно только С хорошей разгрузкой, с хорошим толканием ногами То есть приходится на лыжах серьезно работать При этом лыжи не дают обратно ничего У них не особо есть отдача Она как бы есть, но их для этого нужно прогнуть каким-то непонятным образом, но смотрим пункт первый, лыжи жесткие то есть лыжи жесткие настолько, что прогнуть их не очень просто вот, получить какую-то отдачу от них ну, совсем не просто, да а, наверное, они работают на какой-то безумной скорости, и, наверное, там и там они включатся, но мне и на скорость они как-то не понравились, потому что опять-таки, ну, у меня условия сегодня такие, что с их носком носком непроходимом абсолютно и требовательным качеством подготовки склона С их а, вот этой вот а, жесткостью, с их вот этой вот необходимостью загружаться, носок на входе Мне на том склоне, на котором я сейчас тестил, просто недоступно Потому что по условиям катания сейчас, в общем-то, не жесткие склон, и не вельветы, Не идеальные условия, и мне приходится как бы все-таки выходить на какую-то центральную стойку Иногда и на заднюю, просто для того, чтобы лыжи вынуть носы, извините меня, из рыхлой каши вот, но давайте разберемся, как бы, я вас уверяю, если вы думаете, что вы в такие условия катания никогда не попадете, то вы ошибаетесь. Это совершенно стандартные, такие, скажем, весенние, да и не, не только весенние, условия они в горах. Такие вот дни, они всегда бывают, очень обидно сидеть дома, потому что у тебя лыжи не едут. Но вот на этих лыжах, таких, условиях кататься, ну, нереально, да? надо грузить носок, носок грузить непонятно как, потому что стрёмно. Вот. Снег мягкий, и, в общем-то, провалиться можно легко. Притом такие вот положенные носы, замятые, да, затупленные, они очень снижают резко проходимость, особенно на таких мягких разбитых склонах, и, в общем, лыжи просто не едут. В общем, ощущения неприятные, я никому не рекомендую. Ну, наверное, все, что я могу сказать про эти лыжи. Вот, я пойду в следующий, чтобы не пропустить, подписывайтесь. Если есть вопросы, ходите на сайте, более детальная информация по лыжам, ну, и на форумы вопросы. Задавайте всегда отвечу. Все, больше катайтесь, смотрите, на склоне. Пока!